Файлы и права доступа Все в системе представлено в виде файлов – жесткие диски, DVD-приводы, принтеры и так далее. В результате все, что можно сделать с файлом, можно сделать и с устройством. При запросе доступа к какому-либо файлу происходит анализ идентификаторов пользователя и идентификаторов всех групп, которым он принадлежит. И если для пользователя предусмотрен доступ, который определяется правами доступа на файл, он ему предоставляется. В файловой системе существует 7 типов файлов. Первый тип – это обычные файлы. Это просто последовательность байтов. К обычным файлам возможен как прямой, так и последовательный доступ. Файл можно создать текстом-редактором или перенаправлением вывода, а удалить можно командой rm. Второй тип – это каталоги. Каталоги содержат именованные ссылки на другие файлы. Помимо самих каталогов также существуют ссылки и «двоеточие», которые обозначают текущий родительский каталог соответственно. Удалить их нельзя. Поскольку у корня нет родителя, то ссылка двоеточия в нем эквивалентна точке. Каталоги каталоге создаются командой mkdir, а удаляются командой rm и ref. Третий тип – файлы байт-ориентированных устройств, символьных. Байт-ориентированные устройства, например, принтер и модем, передают данные по посимвольно, как непрерывный поток байтов. Файлы файл устройств можно создавать командой mknot, а удалять командой rm. Четвертый тип – Файлы блок ориентированных устройств – блочных. Блок-ориентированных устройств, например, жесткий диск, передают данные блоками. Файлы устройств можно создавать командой mknot, а удалять командой rm. Пятый тип – сокеты. Сокеты инкапсулируют соединения между процессами, позволяя им взаимодействовать, не подвергаясь влиянию других процессов. Сокеты создаются с помощью системного вызова «Сокет». Когда с обеих сторон соединение закрыто, сокет можно удалить командой RM или системным вызовом Unlink. Шестой тип – именованные каналы – pipe). Подобно сокетам, именованные каналы обеспечивают взаимодействие двух процессов, выполняемых на одном компьютере. Именованные каналы можно создавать командой `mknode`, а удалять командой RM. И седьмой тип – ссылки. Символическая или мягкая ссылка обеспечивает возможность вместо путевого имени файла указывать псевдоним. Когда ядро при поиске файла сталкивается с символической ссылкой, то оно извлекает из нее путевое имя. Для пользователя такой файл в большинстве ситуаций неотличим от того, на который он ссылается. Операция чтения, записи и прочее над символьной ссылкой работают так, как если бы они производились непосредственно над тем файлом, на который указывает эта ссылка. Другой тип ссылки – жесткий. Разница между мягкой и жесткой ссылкой состоит в том, что жесткая ссылка является прямой, то есть указывает непосредственно на индексный дескриптор файла, в то время как мягкая ссылка указывает на файл по его имени. Жесткие ссылки создаются командой ln, мягкие создаются с помощью команды ln-s. Удалить ссылки можно командой unlink или rm-f. Обозначение типов файлов. У каждого типа файла есть определенный символ или буква, по которому можно понять его тип. Выяснить тип файла можно командой файл или командой ls-l. Давайте переключимся на консоль и воспользуемся командой ls-l. Давайте выясним тип файла usurbinсvd. И видим, что вот перед тем, как идут права доступа, у нас есть горизонтальная черточка, то есть самый первый символ во всем этом выводе. Вот самый первый символ он и определяет тип файла. По этому символу можно выяснить, какому типу файла принадлежит данный файл. В данном случае горизонтальная черта обозначает обычный файл. Давайте вернемся обратно в таблицу и рассмотрим другие возможные типы файлов. Значит, первый обозначается черточек, это обычный файл. Такие файлы создаются текстом, редактором и некоторыми другими командами. Удаляется файл команды rm. Символ d обозначает каталог. Создается каталог команды mkdir. Удаляется rmdir, если каталог пустой, или rm-r, если каталог содержит какие-либо файлы, либо подкаталоги. Символ C – это файлы байт-ориентированных устройств, символных. Создаются они с помощью mknot, удаляются с помощью rm. B – это файлы блок ориентированных устройств, блочных. Создаются они с помощью команды mknot, удаляются они с помощью команды rm. S – это сокет. Сокеты создаются с помощью системного вызова сокет, удаляются с помощью команды RM. P, именованный канал, pipe, создается он с помощью канот, удаляется с помощью RM. И L, сим, символическая ссылка, создается с помощью ln-s, удаляется с помощью RM. Права доступа на файлы. К каждому файлу в файловой системе соответствует набор прав доступа. Они определяют, каким пользователям можно получать доступ на чтение, запись или выполнение файла. Права доступа описываются 9 битами. Еще 3 бита, suite, git и стики, отвечают за то, как будет запускаться файл. Все 12 бит образуют так называемый код режима доступа к файлу. Изменять права доступа позволяет команда chmod, о которой мы будем говорить позже. BitSuite. Если установлен BitSuite и файл является исполняемым, то при запуске на выполнение файл получает не права запустившего его, а права владельца файла. А где это может быть необходимо. Ну, например, такая ситуация. Обычно у пользователя в системе разрешено самостоятельно изменять пароль при помощи утилиты PSVD. PSVD работает с файлом etc.psvd, изменять который может только пользователь root. Чтобы непривилегированный пользователь мог работать с системным файлом, на утилите PSVD должен быть установлен bit.suit. Давайте переключимся на консоль и посмотрим это. ls-l usrbin.psvd Bit.s на утилете PSVD означает, что на ней установлен bit.suit. И давайте поработаем с этим битом немножко. Я создам пустой файл с помощью touch. Touch.file.txt. Сейчас а, файл имеет права 644. И давайте установим на этот файл bitsuite. Сделать это можно так. chmod 4. Четверка обозначает BitSuite. И дальше указываются стандартные права доступа, которые мы хотим установить на файл. Ну, Например, 755 обычно ставят на файлы. И указываем этот файл. Смотрим. И видим, что появился бит BitS. Вот этот бит. Все, значит, на файл установлен BitSuite. И как его можно удалить? Ну, Можно удалить, например, вот так. А, что означает «все». Минус означает, что мы сейчас что-то будем убирать. И «s» будет удален и «suit», и сгид биты. А сгид биты мы поговорим чуть позже. И указываем файл. Смотрим. Все. «suit» бит снят. Давайте вернем права, какие у нас были. И снимем его по-другому. Например, укажем «0», а потом «755» файл. Вот так его еще можно снять. С точки зрения безопасности установка бита suite является очень рискованным решением и по возможности его не стоит использовать. Найти все файлы в системе с установленным битом suite можно с помощью команды find. Давайте ее выполним. Type f perm 4, 3, 0, и выполняем команду ls-l. И вот сейчас будут найдены все файлы, выведенные на экран, которые содержат бит Если какие-то из этих команд вы не используете, а я думаю, как минимум половину вы не используете, то бит с них лучше убрать с точки зрения безопасности.